Наш эфир продолжает программа Леон Вайнштейна Голос здравого смысла. Здравствуйте, Леон! Добрый день. Ну и у меня к вам сразу будет просьба попробуйте объяснить мне, что происходит в России. Я вот как бы пытаюсь какую-то информацию понять, вперед, перелопатить, и, честно говоря, не очень понимаю, что же все-таки происходит с изменением структуры правительства, изменений конституции, к чему это все, что это, если можете. А, на самом деле все очень просто. А, значит, надо только иметь, что называется, ключик для открытия а, коробочки. Ларчика. Значит, а, давайте, во-первых, а, из-за чего что-то происходит. Во-первых, а, время правления Путина ограничено, как президента, ограничено Конституцией Российской Федерации, как два срока. И раньше это было два срока по четыре года. Сказать, Путин пробыл 8 лет, потом передал правление так сказать, временно Медведеву, который был абсолютно полностью у него под контролем. За время Медведева они изменили кое-какие положения и стало два раза по 6 лет. Значит, Путин заступил теперь на вторую вахту два раза по 6 лет, но оно тоже когда-то кончается. Да? как бы ощущение, что нескончаемое количество времени он правит, но тем не менее, так сказать, оно должно кончиться. Значит, это первое. Собственно, что делать Путину и тем людям, которые вокруг него? Потому что передача власти, когда ты, так сказать, своровал огромное количество, когда ты делал очень много вещей, которые подсудны, когда ты убивал журналистов, там, так сказать, взрывал дома, там, сказать, посылал, ну, в общем, врал, так сказать, и т.д. и т.п. Люди, которые... Как бы уходят на пенсию с этого дела или куда-то уходят от власти, они немножко опасаются того, что следующий человек, может даже из его собственной команды, но потом решит, что за счет вот таких лихих, так сказать, мер а, по разоблачению Путина, он себе, скажем, сделает что-то хорошее. А кроме того, может, берет количество денег какое-то у Путина есть. А у него там по разным, по-разному. Сказать, подсчетом где-то между 100 и 200 миллиардов долларов. Может, больше, я не знаю. Но, по крайней мере, Запад вот определяет приблизительно 100 до 200 миллиардов долларов, уворовано у значит, российского народа. А в общей сложности, так сказать, при нем а, олигархи, его кооператив «Озеро» там и тому подобное, порядка триллиона, что невозможное количество, триллиона долларов украли у России. значит... Разместили по разным местам, часть их денег вернулось обратно для того, чтобы делать в России какие-то дела, а часть кстати, сидит на Западе. Значит, Первое – это вот необходимость ухода, за которой может последовать всякие неприятности. Номер два – это что в середине 2021 года, как нам известно сейчас уже, приблизительно 40 процентов российской нефти они перестают качать, начинают качать на 40 процентов меньше нефти чем качают на сегодняшний день по одной еще и по той причине значит, они уже практически выкачили все те значит, нефтяные поля которые были ну прямо вот так сказать под землей там что называется, можно было ткнуть пальцем, нефть шла, да, а, и не очень глубокие пласты. У них есть огромная проблема, они не умеют доставать ту нефть, которую, тракинг, так сказать, тоже называется, которую научились э, американцы делать и канадцы. И в двух странах, Америка и Канада, есть технология, которая могла бы спасти Россию, а именно, так сказать, загнать трубы на где-то 10, 11, 15 километров вниз, а... Это не просто загнать трубу и там что-то делать, да. Это целая огромная технология, которая разработана в Америке. А у них ее нету. Трамп запрещает продавать ее, а запрещает специалистам туда ехать, запрещает, какую то ни было, так сказать, информацию по этому поводу передавать и пока что, никакой информации они не получают и не могут. Значит, 40% нефти ухнет, а это, ну, где-то, наверное, где-то 30-35% не могу сейчас сочетать в уме, а вообще российского экспорта. То есть вы себе представляете, что из вот 35% российского экспорта это нефть, и что из этого так сказать, треть, даже больше 40%, вдруг перестали идти на экспорт. Это означает крушение бюджета полное. Значит, есть... Несколько способов, что называется, с этим бороться. Первое, это уйти с Украины, из Крыма, отдать Грузии обратно, а, значит, те завоеванные, захваченные у Грузии части и Молдовы тоже. И тогда Запад радостно откроет объятия и спасет в, очередной, в третий уже раз. Дважды уже спасали, что называется, Россию новую в 20 веке. В 21 веке снова опять спасет значит, Россию, даст технологии, даст денег, даст сто, даст все, так сказать, И радостно будет, сказать, кричать «Ура!». Позволяя им, так сказать, грабить дальше. Но я не совсем уверен, что при той истерике, которую они устроили с захватом Крыма, там, с, с Украиной и тому подобное, с грузинами, которые страшные и кошмарные на, нападали на Россию, у грузин 4 миллиона в России было там. 150 по их утверждению, 100 по утверждению ЦРУ, ну, неважно, так сказать. Государство в 4 миллиона обычно не нападает, и не страшный агрессор на государство в 100 там, или 150 миллионов. Да. Значит, а, общественное мнение настолько подогрето в России, и настолько уперто, и настолько уже ушло дальше того, что мыслимо представить себе повернуть, что это самоубийство. Значит, на это они пойти не могут. Второй вариант э, избежать значит, всей этой истории это э, история я имею в виду, да? это э, каким-то образом найти замещение тех денег, которые они получали за нефть. Вот значит, э, попытка была произведена, и заключен договор с э, Объединенной Европой, с Германией в первую очередь, о том, что Россия будет принимать и хранить на своей территории радиоактивные остатки. И 12 тысяч, 12 тысяч тысяч тонн еще раз не 12 тонн а 12 тысяч тонн а тонна как вы помните это значит вот некоторое количество килограмм правильно тысяча а, значит уже либо уже приехала в россию и либо по дороге в россию либо вот вот так сказать выходит в россию и значит, их будут захоранивать, совершенно наплевав на то, что жители так сказать, вокруг, как это может оказаться влияние на природу, на людей, там, на жизнь, на детей. Это самое... Вот в Архангельской области мы Сказать, знаем, что были по этому поводу целые бунты. Сейчас не знаю, думаю, что уже прорвали эту блокаду, потому что ну, кто может сопротивляться, на самом деле, национальной гвардии или, или, так сказать, центральной власти. Но, тем не менее, значит, есть целый ряд мест, в которых они собираются это захоранивать, но недалеко, так сказать, на самом деле, от Москвы и Питера, хотя у Питера они уже захоранивали всякие урановые и прочие радиоактивные вещи, но, значит, есть такое подозрение, что делалось не из центральной власти, а просто люди которые так сказать, решили подзаработать немножко. А, значит, там была такая чудная совершенно история в Питере когда у них якобы было предприятие по переработке вот урана и тому подобное, и туда свозили все это дело, потому что у них там самая лучшая мировая там за миллионы да, огромная и купленная установка, на самом деле никакой установки не было, просто стоял макет, модель построенная, значит, внутрь никого не пускали, просто показывали снаружи, а все, что завозилось, перегружалось на машину этого предприятия и выбрасывалось просто на свалки под Питером, поэтому там а, есть места, в которых там 6, 8, 15 раз у увеличилось количество а, дет, детских онкологических, скажем, если говорить только о детях, детских онкологических заболеваний по сравнению с тем, что было раньше. Значит, а, это они думали, что они придумывают, это они много денег, но все равно нефть заместить этим невозможно. И похоже, что никаких других серьезных придумок нет. Значит, третий вариант, конечно, разжечь мировую войну, с тем, чтобы цены на нефть подскочили невероятно, и сказать, даже когда ты будешь на 40% меньше продавать, ты снова будешь получать столько же денег. Но здесь, так сказать, в общем, не всегда это удается. Да? Потому что, во-первых, есть Соединенные Штаты Америки во главе с Трампом, которые не дают это делать. А во-вторых, я думаю, что все-таки Европа, при том, что они самоубийцы, в Европе, но все-таки не до такой степени самоубийцы, то есть они черт с, ним с детьми и с внуками, тем более, что у руководства Европы, по-моему, у восьми руководителей Европы детей нету и не будет никогда и не было, вот. но, тем не менее, свою-то жизнь они все-таки хотят сохранить, и вот черт с детьми, я уже говорю, чужими, не внуками пусть помирают, но сами они помирать не хотят в Европе. поэтому мировой пожар так сказать, возможно, а Путину и не удастся, значит, и последний вариант был следующий переструктурировать а, правление русское, то есть надо конституцию переделать, таким образом, чтобы а, посадить на время, на место президента кого-то, кого не жалко, значит, чтобы до него все шишки посыпались, но при этом перенести все права, обязаны оставить на обязанности, да? а права там, так сказать, и тому подобное перенести в какое-то другое место, типа там, может быть, премьер-министру, может быть, кому то там главету, главе Совета Федерации там, и тому подобное. А значит, сначала идея была у Путина, его окружение, это объединить Россию с Белоруссией, с Крымом, с двумя областями в Грузии, с одной областью, которую оттяпали от Молдавии, Приднестровья, там, может еще что-то, вот, и объявить, что это новый союз нерушимый, новая такая великая страна Путина во главе уже бессрочно, да. а на Россию посадить кого-то, кто бы так сказать придумал на себя весь этот удар, удар, так сказать, безденежий, удар голодных бунтов, удар решений типа надо расстреливать, надо разгонять, там естественно будут кровь и тому подобное, чтобы потом, так сказать, когда немножко устакалится, может быть какие-то идеи есть, когда устакалится, как устакалится, вернуть в Россию какие деньги там, так сказать. Пару десятков, сказать, полдюжины олигархов, которых хватит там на пару лет всей стране кушать и пить. И вернуть обратно Путина, которому, сказать, как когда-то к Ивану Грозному, пойдет народ с молениями, с умоляниями, значит, с хоругвиями. И сказать, умолять его вернуться обратно сказать, на царство. ну Не знаю, как это будет называться. уже, так сказать, Может тот же президент, а может уже, сказать, уже и попросит его короноваться. А, значит, с Лукашенко не получилось, и поэтому они разыгрывают ту же схему, но вариант Б ну, значит, Путин выступил и сказал, что э, давайте менять Конституцию. С президентской мы будем делать теперь, так сказать, такую парламентскую так власть. Э, мы создадим более сильный Совет Федерации, туда-сюда. И похоже, что значит, Путин хочет занять место премьер-министра, скомбинированный с представителем Совета Федерации, как-то не увязнуты в Конституции, а на президентство, э, который уже, так сказать, будет Практически ничего решать не будет. Посадить кого-то, либерала, может, кого-то такого хорошего, так чтобы Запад радовался, то и подобное, на которого собственно, и упадут все вот эти решения все эти непопулярные вещи затягивания поясов которые произойдут либо в конце 21 либо значит, в течение 22 года, как результат крушения нефтяного 21 года. Вот, собственно, я понимаю, что довольно долго я это рассказывал, но причины две. Причины первая, это необходимость Путину уходить по закону, то есть надо закон менять. И второе, это проблема с тем, что нефть не будет качаться в достаточных количествах, денег не будет хватать, и будет очень тяжелый период, и надо кого-то другого посадить под, сказать, между молотом и наковальной, чтобы он, а не Путин, отвечали за эти проблемы. Вау. Ну что ж, давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Господин, добрый, господин Майфстейн, добрый день. Разрешите да. мне вас немножко подкорректировать. Я не знаю, насколько вы способны читать английский язык. Есть такое издание Bloomberg. Недавно написали статью «20 лет Путина». И все сказано и про нефть тоже. Нефть и газ в России 18% всего лишь. Все остальное абсолютно другие э, экономические технологии. Также есть такая газета «Лимонт» французская. Пьер Куртен там пишет. Хватит врать про Россию. И тоже про нефть. У них уже есть и технологии разработки нефти в глубоководных широтах Северного Ледовитого океана. И последняя еще одна газета. Guardian. Живая наша любимая британская газета. Она тоже дает отступную. Понимаете, все, что сделали, они ограничивают э, Путина в принятии власти. Все переходит в Думу. Где вы берете свои компетентные такие выходки, я не знаю. Я просто поражаюсь. Откуда такие компетентные люди на 14.30? Спасибо за ваш звонок. Guardian, да, это газета. Да, да, да. Я, к сожалению, только со словарем и по буквам читаю английский. Правда, пишу книги на нем, но читаю действительно с трудом. Okay. Да. А, а следующего умного можно найти? 847-400-5200. А вообще нужно студии. сказать, что Россия самая передовая страна, там абсолютная свобода, и туда стремится весь мир переехать, особенно Американцы. Да. <связывая> да, пох похоже, да. <связывая> Хорошо, если, если у вас будут вопросы по поводу России, может быть, у вас есть какие-то замечания, предложения <связывая> по поводу России, пожалуйста, звоните. А пока давайте-ка вернемся на нашу грешную землю, а в Америку, где происходит такой спектакль исторический под названием «Импичмент» который, как заявила Нэнси Пелоси, будет навсегда, президент импичт, навсегда. Вот об этом поговорим. Тут тоже весело. А, да, я, кстати, должен сказать, что Климтон тоже навсегда импичт. Клеймо поставили, все, есть клеймо. Значит, если учесть, он, Леон, что... Леон, вы знаете, ну, что? О, Леон, Леон, пока, и, пока мы не начали... Пока мы не начали... Через 6 часов, по-моему, 4 или 6 часов, после того, Леон. как мы через выборы, и Клинтон, допилась до полусмерти, поэтому не смогла выйти к своим этим самым а, значит, избирателям и сообщить, что они проиграли, а они рыдали в это время. Вот через 4 часа после, после этого, а, кто же опубликовал? Уже была опубликована... <связать> я забыл, в какой газете, а потом все подхватили, что пора искать, как его импич. <связать> Леон, давайте попробуем принять звонок. Ой, oh, а сам сбросил. А Извините. Пере... Давайте мы поговорим на эту тему, а потом перезвоните, пожалуйста. Ради бога, извините. Итак, вернемся к импичменту. Сори, что перебил. <связать> да, нет проблем. Значит, а... импич Трампа — это вообще как бы вот сама по себе идея это не то что за что-то а давайте каким-нибудь образом им трампа вот все то время что я э, как бы занимаюсь вот деятельность который мы с тобой сегодня уже сейчас занимаемся а, значит, ко мне все время Пишут всякие люди и говорят, что а у нас вот такой-то политолог, причем это и по-русски, и на иврите, и по-английски, и по-французски, там же, там, где Лемонт издается, это во Франции просто, на всяких случае, если народ не знает, вот. то и в Англии, там, где Гардиан, значит, а, все время спрашивают, а вот у нас сказали только что, что его уже собираются импичь, когда же его выгоняют? Нет, господа, его не выгоняют. Значит, еще раз, что такое импичмент? Что такое весь этот процесс? Процесс следующий. а Когда с точки зрения кого-то в Конгрессе Президент совершил преступление, и это должно быть преступление, это он не может просто перейти улицу в неположенном месте, он не может плюнуть на тротуар и тому подобное, да? ему за это могут сказать, как тебе не стыдно, там, или что-то еще, или, ой, плюньте еще раз, мы хотим, так сказать, что-нибудь еще, да? вот. совершил преступление, то есть какое-то что-то такое, сделал такое. За что вот не можем больше вытерпеть этого человека, которого избрала полстраны, за него голосовала, стояли в очередях, там, давали деньги и тому подобное, и обожают его, там кричат ура, выгнать его? То есть нужно что-то такое сделать, чтобы вот группа людей какая-то лучшего, чтобы это была двухпартийная, а не однопартийная, начала говорить, это же ужас какой-то, давайте ставить вопрос на голосование. И вот в конгрессе. Собираются люди. И собираются люди обычно из двух партий. да. У нас есть, так сказать, одна партия, а вторая есть еще независимые такие, да, какие-то. Вот. А обычно там сказать, один, два, так сказать, там, и тому подобное. А, значит, и говорят, боже мой, какую же что, немедленно давайте собирать все сведения по этому поводу и устраивать здесь, у нас вот здесь в конгрессе, в Нижней палате, давайте устраивать суд. Значит, Предлагается президенту прислать своих юристов или там кто-то, кто будет, это самое приводят каких-то свидетелей. свидетелей допрашивают одна и другая сторона, сказать, доказывают, что, скажем, у Клинтона доказали, что он, а, соврал с а, этой самой, с Моникой. Но что с ним соврал с Моникой, в конце концов, сказать, жена ему будет с по морде за это, и кому это дело? Но дело-то в том, что они начали подсылать к Монике людей. И серьезно ее и несколько других чек прессинговать, чтобы они врали под присягой. И вот это уже серьезное преступление. Это было 100% доказано, без вариантов. Ага, ты, сукин сын, президент Америки, кого-то уговариваешь и прессингуешь и подкупаешь, чтобы этот чек под присягой лгал, ты не можешь быть президентом. И то, когда перешло в Сенат, его, так сказать, не-не-не, это, это, этого недостаточно, да? Вот. Так вот, значит, а у нас происходит... Да, что происходит дальше? После того, как решают в Конгрессе, что все невозможно терпеть, проголосовали, прогол... у нас есть стопроцентные доказательства, что он совершил преступление. 100% без вариантов. Это переносится в Сенат. Сенат... 100 сенаторов обязаны быть там, если они, так сказать, не смерти так сказать, и тому подобное, да, и, и живы. А... Они находятся там как присяжные как бы заседатели, вызывается председатель Верховного суда он является регулировщиком, так сказать, ты выступаешь, ты остановишь, там, так сказать, начни и тому подобное. Если сенаторы раскладываются 50 на 50, тогда председатель Верховного суда имеет решающий голос. Если не 50 на 50, он вообще не участвует в этом голосовании. Значит, и там докладываются опять докладываются все материалы. Ничего нового не надо нести, потому что все уже в Конгрессе показали, доказали, проголосовали на основании каких-то свидетельств. И вот эти свидетельства сейчас переносят в Сенат и пытаются рассказать, что вот эти свидетельства, мы проверили вот это, проверили вот это, а сейчас, пожалуйста, теперь представители президента объясняйте, почему это не страшно, не так и тому подобное. Значит, нового ничего там не должно происходить. Там должна обсуждаться, что принес Конгресс, почему Конгресс большинством голосов проголосовал за то, чтобы выгнать с работы. Президента, особенно за несколько месяцев до того, как начинается вообще избирательная кампания. Да? Вот. В данный момент ничего этого не происходило. Значит, во-первых, все предыдущие, как, когда бы то ни были, три, по-моему, было да? попытки импич президента, всегда это было двухпартийное. Это первый раз, когда сто процентов однопартийная, еще три человека удрали оттуда, один просто поменял партию. Значит, из демократов процентов, значит только демократы проголосовали за то, чтобы значит, вот что то, что у них есть. Абсолютно, 100% доказывает, что президент продал родину там или что-то ужасное сделал, давал взятку кому-то нашими деньгами для того, чтобы получить что-то себе. Значит, у них не было ни одного свидетеля, который сказал бы, что он знает точно от президента или от ближайшего советника президента, что президент хочет, просит, требует от Украины сделать ему лично что-то хорошее для того, чтобы получить деньги, которые выделала страна. А один человек, который беседовал с президентом, сказал, мы все решили, что это то, что он хочет. Я ему позвонил, говорю, ты что, этого хочешь? Он сказал, нет, ты что, с ума сошел, что ли? Я такого не хочу. Вот. Все же я хочу, чтобы он выполнял свои предвыборные обещания. сукин сын, значит, самый украинский. Не в смысле плохой, а в смысле вообще Зеленский. Значит, а нет ни одного свидетеля, который сказал бы, что он знает что-то, есть какой-то whistleblower, который говорит, что он услышал от другого человека, что тот услышал от другого человека по цепочке, о том, что президент хочет тот и тот. А кто этот whistleblower? Ну, все знают его имя, естественно, да? Нет, его нельзя рассекречивать, потому что иначе его президент вот прямо сотрет в порошок. А и так все знают, кто это такой. Но, но показывать его нельзя. Почему нельзя показывать? А выяснилось, что они готовили вместе с Шифом и его людьми, и этот вот whysleblower готовил все это дело. Он не whistleblower, он агент демократической партии внутри Белого дома. И сидел еще этот самый российский человек, Александр Алексей Александр, да, этот самый э, Новей, я забыл его фамилию, да, который, собственно, и рассказал ему всю эту историю. То есть, вот мы теперь уже знаем, что этот, который. Никогда не говорил с президентом по этому поводу, решил что-то, что он рассказал, знаю, зная или не зная, что тот агент демократической партии, мы не в курсе, рассказал, что этому агенту тем партии, а тот побежал к Шифу и говорит, ой, спасибо, значит, вот тот, тот для чего ты меня прислал сидеть в Белом доме, наконец случилось. Я узнал что-то, что, что можно... И так как ничего не получилось с Мюллером, то значит, надо было хвататься за что-то новое, потому что мы обещали же всем демократам, что мы, мы его импич, у нас есть за что. Шиф выходил два раза, я помню два раза, вам даже больше, и говорил, у меня есть доказательства, через несколько дней вы все их увидите, доказательства. Когда я через несколько дней спрашиваю, где доказательства, он говорит... Пожалуйста, во всех газетах написано. А что написано в газетах? мы там у меня ничего нету. Я просто говорил, что в газетах есть. То есть, полная фантастика, да? Значит, они обещали, обещали, обещали, создали эту истерию. Надо что-то с этой истерией делать, иначе обидеться избиратели, правильно, не будут их избирать. В общем, значит, сейчас они. Значит, я за два месяца до того, как они вынесли решение импич, а в Конгрессе сказал, что Нэнси Пелоси не понесет это дело в а сенат, потому что в сенате проигрышная ситуация совершенно. Либо будет держать как можно дольше, надеяться на то, что а вдруг кто-то за это время произойдет. Вот точно месяц она никуда ничего не передавала. Почему не передавала? У них нет дела ни о у них нет доказательств, у них нет ни одного свидетеля. У них. А когда они начали говорить, пусть придет советники президента, а президент сказал, на -на -на -на -на -на. у меня есть экзекutive privilege, я не разрешаю, но по закону написано, что если у нас конфликт между законодателями и э, исполнительной властью, то кто-то из этих сторон должен обратиться в суд, и суд решит. Если суд скажет, что мои люди должны, обязаны вам отвечать, они пойдут отвечать. Демократы сказали, ни одной секунды у нас нет, потому что этот человек, который сидит в Белом доме каждая секунда, это угроза национальной безопасности. И... Значит, вот без этих лишних... то есть у них, сказали, у нас хватает уже доказательств для того, чтобы его посадить, осудить, там, так сказать, выгнать и тому подобное. Передали в Сенат, и вдруг не передали. И вдруг выяснилось, что у них не хватает, что у них нет доказательств, что у них нет даже, даже объяснения о том, а какое, собственно, преступление он совершил. Вот в уголовном кодексе, где это написано? Или, или вообще, сказать, где, где вот это написано, то, что он сделал, сказав... «Сделай нам одолжение, уважаемый господин Зеленский». «Нам одолжение», да? Не мне. Кой бы мне сказал, между прочим, не важно. Он сказал, «Сделай нам одолжение, разберись с этими ворюгами, твоими и нашими, с Байденом, с сыном и тому подобное. Дай нам понятие того, что у вас там происходило. Потому что если они воры, их надо сажать». Я сто процентов за это, если они воры, их надо сажать. Я бы и Клинтон что-то там бы посадил, но, так сказать... Ну, не могу, потому что, как бы, это сказать, не дают ее сажать никак. А, ну, в общем, все очаровательно, все мило, все хорошо. Передали это в Сенат. Сейчас Сенат, значит, должен будет решать, каким образом вести значит, всю эту историю, эту, сказать, вот это обсуждение. А, скорее всего, значит, во вторник, Будет заседание, на котором а, значит, республиканцы предложат следующий порядок. Мы сначала заслушиваем а, сторону а, обвинителя, да, сказать, Конгресса. Там 7 человек. Значит, в общей сложности они имеют право докладывать не более чем 24 часа. Не имейте в виду. К сутки, да? Сказать, там, сегодня 3 часа после завтра. Там, этого, там, да. Значит, они разобьют 7 человек это время. И каждый из них будет пытаться доказать Сенату и всему населению так сказать, Соединенных Штатов Америки, что а, Трамп совершил страшное преступление. Когда они заканчивают, такое же количество времени, не более чем 24 часа, дается представителям а, президента. И они рассказывают не новые свидетельства, вот то что, прислал, то, что прислал Конгресс, Нижняя палата, это уже должно быть стопроцентно импичбелл. И если после 24 часа 24 часа есть еще там у них сутки для того, чтобы там свои вопросы писать какие-то что-то еще, сами сенаторы не имеют права, как присяжность задавать вопросы, но они имеют право передавать вопросы значит, Верховному суде, представителю Верховного суда, который либо сам будет озвучивать, либо кто-то вместо него будет озвучивать просмотрит эти вопросы, так сказать, отберет дублирующие и передаст, значит, для того, чтобы. Задать и той, и другой стороне эти вопросы. А дальше Сенат будет решать, нужны ли им дополнительные сведения, дополнительные люди, дополнительные свидетели для того, чтобы разобраться в этом. Или и так все понятно. Вот. Значит, я думаю, что сейчас идет торговля типа той, что мы хотим там допросить там, такого-то, говорит там, я не знаю, там кого они, там Малведи, да, так сказать, да. Ага, хорошо, мы вам дадим Малведи, но за это мы хотим допросить Байдена, например, да? Один-один. А, мы хотим двух, тогда и мы хотим двух допросить. А может быть, не идет, я не знаю. Может, пойдет вот после того, как все это будет оглашено, потому что, в общем, достаточно много будет зависеть от того, что мы услышим. Как ну, обвинения мы и так знаем. Значит, интересно услышать теперь, а что, что предсла, так сказать, представит сторона президента? Вот. Ну, посмотрим. Я думаю, что никакой возможности, и, и все это знали, получить две трети 67 голосов в. В э, Сенате, когда там 47, если не ошибаюсь, голосов демократов, да? Ну, никакой нет. Ну Даже если кто-то один, не верю, ну даже если кто-то один из республиканцев, ровни не, не любит президента, да? Он решит, так сказать, перейти на ту сторону. Ну, так будет 40, он будет самоубийца тогда, значит. Вот. А... Так у них будет 48 или 47. Но 67 точно. И они знали это с самого начала. То есть, вся эта история была сделана, я уже заканчиваю, не для того, чтобы импичь президента, а для того, чтобы набросать на него грязи, а что-то прилипнет. Да. Так примерно все выглядит. и выглядит. И еще такое вот маленькое дополнение. Вот буквально свежая информация о том, что Мич Ну, существует правило в Сенате во время слушаний по импичменту сенаторы не имеют права а, не общаться с прессой, не, так сказать, но ну, молчать, держать, заткнуться и на протяжении всего этого дела, так сказать, заткнутыми ходить. То есть даже вот эта процедура вопросов, задавание вопросов, это в письменном виде. Так вот Макконелл пригрозил, что если кто-то нарушит этот gag rule, пойдет в тюрьму. А никто а, из полит... было очень забавно а давай мы после перерыва поговорим о том эффекте который эта история будет иметь на выборы внутри демократической партии обязательно поговорим и обязательно примем ваши звонки я смотрю все линии горят но давайте уже после короткого перерыва Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Телефон в студии 847-400-5200. И давайте, наверное, попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Сережа и Леон, большое вам спасибо за программу. Одна просьба огромная Сережа. Сережа, убери, пожалуйста, избавь нас от этого Федрика. Не забирай у него время... Пусть он дел, делает любимое дело. Целует передницу и задницу Путину. Понятно. Спасибо. <свят> <свят> <свят> Такие вот, да, такое пожелание высказал наш <свят> радиослушатель. Значит, Если у кого-то еще есть вопросы, пока мы не начали, пока мы не перешли к другой теме, к следующей теме, пожалуйста, восемьсот 847-400-5200, а мы намерены были поговорить о том, о влиянии на выборы а, что... демократов вообще всей этой истории. Или так, deep state, что это такое, если существует ли, как возможно ли с этим бороться, можно ли искоренить это? Можно искоренить что? Deep state. А, ah. окей ah, okay. Ну, давайте, Леон, посетить, посетить, посетить, посетить, посетить, посетить. Леон, давайте давайте попробуем все-таки принять звонок. А? Человек дозвонился. Слушаем вас. Hello? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Ну, во-первых, я хочу сказать, что демократы совсем с ума сошли. То есть у них нет никакой логики. А, в связи с тем, что ШИФ много раз говорил, что а, у них есть все доказательства, что президент Трамп нарушил закон и должен быть импичен. Если так, зачем они собираются вызывать новых свидетелей, если уже все доказательства есть? Это полная глупость. Ну, есть, так сказать. ну да, ну что, понятно. Сказать, на самом деле это, в общем-то, самое, о чем вы говорили. Так что мы совершенно согласны. А, можем продолжать? Да, давайте, наверное, продолжим. Ага. хорошо. Значит, на сегодняшний день э, есть, э, ну скажем, семь человек, которые в Демократической партии достаточно как бы серьезно претендуют на то, чтобы стать лидером Демократической партии и бороться за президентство с Трампом в ноябре месяце этого года. Шесть из них были на сцене вот несколько дней тому назад, а один на сцену не был допущен. Это Блумберг, Майк Блумберг, который по критериям не подходит, потому что на дебаты они берут людей, которые получили определенное количество, дескать, определенное количество взносов и поддержки от избирателя у него никакой поддержки нет, он просто своими деньгами, что называется, сказать, вынимает там сотни миллионов долларов и забрасывает в горнило этой предвыборной кампании. Сказав, значит, раньше он сказал, что он миллиард готов потратить, сейчас он готов потратить уже 2 миллиарда, он сказал. Ну и вот, так сказать, у него есть там 53 или 55 миллиардов долларов, а, как, так сказать, сегодня говорили, сказать, если он захочет их все ликвидировать, то у него тут же, так сказать, 24 миллиарда образуются наличными на руках. Значит, еще можно достаточно легко вытащить эти, так сказать, миллиард-два миллиарда долларов и бросить их, как он сказал, на борьбу с Трампом. Будет ли он или не будет ли он а, значит, представителем от партии? Вот мне очень интересует. Значит, скажем, от партии представителем, если будет Берди Сандерс, не дай бог, да? А, при том, что я... Считаю, что Трамп легко победит Берни Сандерса, я не хочу даже на, на расстояние километра подпускать коммуниста, там убежденного совершенно коммуниста, подпускать к возможности стать президентом э, США. Поэтому я даже, пусть будет более сложная драка, но предпочел бы, чтобы все-таки был не, не коммуняк. Так вот, значит, представим себе, что представителем демократической партии будет являться Берни Сандерс, который собирается национализировать все, в том числе, где лежат деньги у Блумберга, то есть прессу там и тому подобное, средства массовой информации. А Блумберг а будет ему финансировать его избирательную кампанию. Он черт с ними со всеми моими деньгами, черт с ним со всем, что я всю жизнь строил, главное, чтобы Трамп не был президентом Соединенных Штатов Америки. То есть абсолютная хинея такая у них происходит. Но он не был на сцене. Он там в тени где-то находится. Значит, стратегия у шести человек, которые находятся на стене, заключается в следующем. А есть первые четыре штата, в которых происходит голосование. Америка вообще гениальная в этом смысле страна, придум, придуманная. То есть придуманная, так сказать, идея голосования. Сначала все, все, все едут в очень маленький штат. Называется Айова, да? Где на самом деле не нужно иметь много денег, не нужно иметь... Известность имени и тому подобное. Там настолько маленький штат, что ты можешь за пару месяцев его практически все объехать, встретиться с людьми на почте, в ресторанах, где угодно. Они с улицы слушают, они привыкли уже к этому. У них такой такой спорт, у них там слушать всех, а потом решать. И уговаривать людей голосовать за тебя. И вот если в этом маленьком штате воевать совершенно неизвестный, никому не знакомый человек получает вдруг там первое или второе место, они вот тут же начинают обращать внимание. Через три недели, начинать, по три недели, начинается в чуть-чуть большем штате, там по-другому идет голосовали в чуть большем штате. И вот на основании вот этих уже побед, которые у тебя были, и того, что тебе начали уже кто-то давать какие-то деньги. Потому что ну, ты же получил там второе место, скажем, да, без того, чтобы тебя кто-то знал, значит, что такое говорит, что людям нравится. Значит, на этих уже деньги можно начинать раскручиваться. Если ты во втором штате показал, что ты получаешь там, первое, второе, скажем, место, да, то дальше идут два средних штата, в которых народ уже очень пристально смотрит. Так, секундочку, а почему этот человек, про которого никто ничего не знал, да, которого ни денег нету, ни имени нету, ничего нету, почему-то он выигрывает. Не обязательно самое первое место, но он выигрывает. Значит, а ну-ка давайте разберемся, кто это такой. На его тусовке его, так сказать, на доклады начинают... Митинги приходят люди, к нему начинают приносить деньги, кто-то приходит и говорит, М -м, мне нравится, что ты говоришь, давай я буду бесплатно, так сказать, волонтером начинать работать. И вот, значит, когда проходят эти четыре штата, то очень часто из никого вдруг становится кто-то. То есть... Абсолютно открытая возможность для любого человека с хорошими идеями, хорошей биографией, подтвержденной и тому подобное, вылезти наверх и стать, ну, скажем, как минимум один из двух людей, за которым потом пойдет страна. Значит, а дальше, после вот этих вот четырех штатов разгонки, существует некое количество штатов. Раньше... У нем было, не было Калифорнии, но Калифорния из-за Камалы Харрис, которая уже выбыла из гонки, сейчас неважно почему, она себя подвинула вперед, считая, что это поможет Камале, потому что она своя. Вот. Но подвинули вперед, и вот, значит, в Пятое голосование уже будет большое количество штатов, и там очень много голосов разыгрывается. Обычно люди уже тут не могут встретиться в этих штатах конкретно с этим человеком, но они уже и слушали его по радио, слушали, смотрели по телевизору, и кто-то бывал, так сказать, знакомых на его сказать, выступлениях, и они уже знают, что у него голосуют и тому подобное, и уже теперь начинается серьезная конкуренция между теми людьми, у которых много денег, и у тех людей, которые пришли, так сказать, просто с идеями с какими-то хорошими и прочее конкуренция и обычно после вот этих раз 2 3 4 а потом большой массовый остается либо один лидер ну и тогда практически гонка заканчивается и ты сказать он уже просто так сказать во всех странных штатах церемониально получает их голоса либо два человека как например так сказать был круз и, и трамп или Берди сандерс и и э, клинтон и они начинают, так сказать, уже идти бороться за это самое. И там уже такое то количество. У кого 51% голосов, тот, собственно, выиграл. И Клинтон же вот выигрывала, но, так сказать, ее, ее товарищи по партии решили, что недостаточно. И взяли, украли физически 5 миллионов голосов, перенесли из колонки в компьютере. У Берни Сандерса перенесли ей. И поэтому осталось намного им хотелось, чтобы они просто его победила, она много его победила. они ну, просто своровали у своего. Ничего себе этого не произошло. Это между, между ворами, да, так сказать, легко все это. А, так вот, значит, что происходит сейчас в демократической партии, а, если бы я был демократом сейчас, я бы чувствовал, что это трагедия. Потому что лидера нету, человек, который name recognition, то есть имя его все знают, Байден, да, и которые теоретически люди говорят, да, я Байден знаю, да-да-да, да, я за него буду голосовать, да. Потом он начинает к нему прислушиваться, когда уже близко становится, и вдруг выясняет, что он старый маразматик. Он уже выжил, выжил вот из этого. Он может говорить, но потом он вдруг забывает, у него такое шарашеное вожение на лице, и он какую-то обязательно глупость ляпает. Либо когда спрашивают вопросы, он начинает что-то написать Потом, да, потом начинает смотреть туда, говорить, вы смотрите безумные глаза. То есть он, он явно не годится для того, чтобы выходить один на один с Трампом. И, и о чем-то вообще, когда два человека будут друг другу атаковать, а не кусать, как в демократической партии, да, то как он может выстоять? Берни Сандерс совершенно бесноватый Троцкий. Абсолютно с теми же самыми идеями, что у Троцкого. Значит, который молодежи, который никогда ничего не кушал, ничего не понимает, он вызывает восторг, потому что он говорит, как, как, они смеют не давать вам там обучение бесплатное, сволочи, да мы, у них же слишком много денег, смотрите, вот там, на одного человека 100 комнат, а у тебя на двоих одна комната, значит, мы у них заберем там 99 комнат, раздадим вам, а хотите, хотите там бесплатно вот это, будет бесплатно, а хотите медицину, будет, а хотите это, будет, все будет, мы все отберем, все вам раздадим, только голосуйте за меня очень хорошо. А, вот эти четыре штата, похоже, дадут четыре разных а, победителя. Это означает, что даже если Bloomberg, который работает сейчас, очень, он не пошел вообще в эти штаты, который работает над тем, что вот первая крупная голосование, он закачал уже 200 миллионов долларов в рекламу в Калифорнию, там, в другие штаты, которые будут вот это в пятую очередь, да? А он считает, что он получит там огромное количество голосов, и он будет пятым выигравшим. То есть борьба, драка будет продолжаться до самого съезда, называется конвеншн. И на этой конвеншн, если не будет никого, у кого 51%, то это значит, что там начнется то, что называется у нас брокерд convention. То есть... А съезд, в котором за кулисами идут всякие вот брокера, бегают между этим и этим. А ты мне вот это дашь, а я тебе это дам, а тогда я мои голоса тебе отдам и тому подобное. Да? Значит, иногда брокер convention приходит к тому, что ни один из этих людей, которые здесь находятся, не могут ни с кем договориться и стать лидером. И тогда они обращаются к кому-то совершенно другому. Хиллари Крымтон может, может быть. И говорят ей, ты единственная, кто может спасти нашу партию, нашу страну и вообще весь мир от вымирания. Потому что если еще один день значит, Трамп будет в офисе, то значит, весь мир вымрет. AOC выскочит на трибуну, закричит, о, осталось 7 лет, 8, мы не можем этого выдержать. Потом они эту самую Тауберг-Грету вытащат, которая, кстати, едет в Далс едет в даус Она будет в даусе говорить о том, что у вас осталось мало времени, времени, у вас мало осталось, и если вы нам, детям, не будете там, я не знаю, там, будете продолжать выпускать газ и не уничтожите всех коров, то они просто запукают всю землю и метан, и мы все погибнем. Вот. Значит, вот выпустят кого-нибудь такого, он, значит, кричать и выберут, значит, киловиклетов. Блумберг рассчитывает, что потому что у него есть так много денег, и потому что он, естественно, эти деньги начнет немножко там раскидывать по всяким людям, которые важны в решениях, вообще в Демократической партии очень интересно. Значит, порядка 70% там выборные делегаты, а 30% просто функционеры партийные. То есть... Партия гениальная сегодня, уже почти коммунистическая. Значит, что бы вам, вы ни хотели, а то, что решат функционеры, то и будет. Вот если он много денег разбросает по функционерам, там, разными способами, да, и скажет, дам еще, то они выберут обращаться к нему и скажут, что Блумберг – это единственная надежда человечества. Правда, к сожалению, он не гей, не трансферт. А, не, а, не женщина, не черный. Но у него много денег. Поэтому давайте все голосовать за него. И все значит, построят цвет. Это его стратегия. А у остальных вообще никакой стратегии нет. Кроме того, я заканчиваю сейчас, у демократической партии есть еще одна проблема. За исключением Сандерса, ни у одного из них нет экономической программы. Что такое экономическая программа? Это объяснить американскому народу Почему, если вы меня выберете, вы будете лучше жить, безопаснее жить и получать больше удовольствия от жизни? Вот, значит, абсолютно точно такая программа есть только у одного человека. Значит, называется это, эта программа коммунизм. Вот. И вот при этом коммунизме Берни Сандерс говорит: мы всем будем, все будем жить одинаково, он забывает сказать, что одинаково плохо, за исключением тех людей, которые будут перераспределять блага. Вот они будут жить очень хорошо, но зато мы построим высокие стены, чтобы вы, которые живете за стенами, не видели, что мы едим ложками икру или там, сказать, что-то еще такое, да? вот. Так что всем будет жить одинаково плохо. Ура! Но не будет неравенства. А то, что за стенами происходит, никто не видит. А это не важно, потому что этого никто не видит. Вот давай... приблизительная ситуация, которую я вижу сегодня в Демократической партии. И давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Можно задать вопрос? Пожалуйста. Питер Валинский из Израиля. Я хочу спросить, если меня слышно, да? Да, слышно. Если вдруг в ходе разбирательства в Сенате всплывут факты какие-то, что вызовут серьезные подозрения у сенаторов, что да, таки Байден был коррупционер, занимался шантажом правительства Украины и все такое. Могут ли они создать комитет для этого расследования или могут ли они отдать какое-то распоряжение прокуратуре, там, генеральному прокурору и контролировать это расследование? Да, понятно. Все, я выключаю. Да, нет, значит, ответ да, но это называться будет по-другому. Не называется распоряжение, а называется referral, то есть обращение. Значит, любой сенатский комитет или подкомитет сената, и точно так же, как и в Конгрессе, не только имеет право, но имеет обязанность сделать вот такое вот referral, то есть передать информацию с своим предложением, расследовать то-то и то-то, потому что с их точки зрения произошло то-то и то, -то. Да, конечно. Но только не забывайте, что еще Дурхам и Ибар занимаются именно этим вопросом. И если что-то накопал Джулиани, он говорит, что он накопал, но так сказать, пока, пока, раз мы не получили никаких подтверждений, то будем считать, что это пока просто разговоры. Но если что-то Джулиани накопал а в Украине там и тому подобное, то это уже передано, во-первых, в Сенат. И как Джулиани сказал, он четырем сенаторам сделает доклад. Не знаю, он сделал, уже не сделал. Это дело внутреннее, это не освещается. А кроме того, Бару он должен был передать всю свою информацию, которую он набрал. Поживем, увидим. Леон, огромное спасибо и до следующей встречи. Неужели? Так время да, быстро пролетело. Да? Пролетело, как да, одна да, минута. Да, да. Я только закончить хочу следующим. А вот в во плохую, ужасную Америку почему-то миллионы людей пытаются попасть законно, незаконно, как угодно. Вот подумайте про всякие другие страны, про которые нам говорят, что там жить лучше. Пытаются туда попасть люди или где? Вот и все. До встречи. До свидания. Thank yeah. you.